всем привет ребят с вами антон ларин сегодня у нас правда интересная подборка детских средств передвижения которые вы так сильно любите я вам покажу как и уменьшенные модели настоящих машин так и просто детский транспорт Ну а чтобы смотреть было еще интереснее хватайте что-нибудь похрустеть и конечно же прохладительный напиток в эти жаркие дни и присаживаемся поудобней. также у нас в конце видео конкурс на 1000 рублей так что обязательно жду вас в конце ну а теперь большой палец вверх подписка на канал и мы начинаем Теперь я предлагаю нам с вами заценить очень красивый красный джип, который построил один мужик. Он сделал его из подручных материалов, но выглядит это так круто, как будто он всю жизнь занимается инженерией и специально подбирал все детали под эту тачку. Нет, ну серьезно, вы только зацените, насколько крутая у машины подвеска. Как работают амортизаторы? Ну просто загляденья же нет? Джип получился достаточно миниатюрным и при этом шустрым. Тому причиной стал установленный в него 125-кубовый двигатель. Кстати о двигателе. Из-за общего низкого веса транспорта, хоть выглядит он и тяжеленьким, машина летает как настоящая гонка. Дух захватывает даже опытных водил, так как нестись в стандартной взрослой машине и вот в этом незащищенном детском каре разные вещи. На очереди опупенный турбосамосвал, который сделали буквально из какой-то развалюхи. Да вот этого оранжевого чуда был абсолютно невзрачный, серый и поломанный транспорт. А на выходе у ребят получилось построить крутой, высотой со взрослого человека грузовик с большим количеством красивых декоративных элементов и полностью рабочими фарами с другими фишками. Мне кажется, что на таком реально спокойно можно передвигаться и выполнять задачи грузоперевозки. Ну а что, размеры у него как у настоящего, ездит тоже неплохо, места под всякую шушуру тоже полным-полно, пользуйся не хочу. Следующая машинка уже куда больше предыдущих, хотя ребенок в ней сидит такого же возраста. И больше она не потому что грузовая, а потому что просто сделали ее в ином масштабе. У машинки красный цвет. По этим легендарным фарам, думаю, ее узнает даже далекий от автоиндустрии человек. Разумеется, это Матис, Шутка. Само собой это Porsche. И не простой Порш, а настоящий, детский, скоростной и дрифтовый Porsche. Во как! Внутри него сидит солидный маленький ребенок. В курточке Shell, все как подобает. Машинка выполнена ну просто огненно. Каждая деталька, каждый винтик и болтик. Все супер четко, надежно и уверенно. Прямо хоть я бы на него сел и поехал. Настолько я доверяю сборке этой машины. И, как мне кажется, не зря. Потому что то, что он делал, выглядит круто и является лишь половиной возможностей машинки. Представьте, что будет при 100%. Ребенок был бы на седьмом небе от счастья. Причем каждый. Согласны? Квадроциклы для детей обычно делают из фиг пойми каких материалов. Не оснащают, но практически ничем серьезным и со спокойной душой продают, ибо уверены в том, что ребенок не станет гонять по горкам и исполнять трюки. Оно-то может быть и так, но вот эти ребята предлагают то же самое, только настоящее за ту же сумму. У этого квадрика реальная качественная подвеска, крутые амортизаторы, надежные тормоза и в меру мощный движок. Ездить по любым кочкам теперь можно со спокойной душой, я так вам скажу. Да и выглядит транспорт не по-детски круто, с этим тоже нельзя поспорить. В общем, мне понравилось. А что думаете вы? Напишите в комменты свое мнение, будет интересно почитать. Ну а если спокойная, размеренная езда на скутере вам не по душе, то прошу любить и жаловать байк. Он уже и не на электричестве, и совсем не со спокойным внешним видом. Вон на видео им даже управляет взрослый парень, хотя рассчитан это средство для детей. Короче, это своего рода экстремальная модель, для тех, кому мало 20 км в час и кто уже реально круто водит в свои юные годы. Выглядит байк, конечно, мощно, этого нельзя отрицать. Все эти трубы, разные железяки, прям настоящий спортивный вариант, ну реально. Это если он такого дядьку-то тащит, вы прикиньте, с какой скоростью ребенок поедет. Очуметь можно. Это, наверное, просто стандарт, просто оригинал всех моих представлений об игрушечных или американских полицейских машинах. Ну, просто никакая другая марка и модель не могут быть на месте этой, она будто была придумана для роли полицейской. Собственно, авторы проекта не стали экспериментировать, и именно такой ее и сделали. Оснастили игрушку фарами, светящимися индикаторами, решеткой спереди и, в общем-то, всем, что ей необходимо для полноты картины. В итоге такая машинка служителей закону может разогнаться до 75 км в час. Ни один правонарушитель теперь не уйдет. Неплохо тогда? Это еще один, угадайте кто? Конечно же, еще один гоночный трак! Ладно, ладно, шутка. Еще один грузовик, что же еще? Он имеет необычный внешний вид, окрашен в красный цвет и не имеет дверей. Как это так, люди добрые? В зиму, да без дверей? Это что, мне на нем прокатиться от гаража до другого гаража и пойти греться, что ли? или супер навороченные перчатки от Xiaomi искать короче засада но правды ради стоит сказать что грузовик все же действительно прикольно выглядит сразу новогодняя атмосфера появляется что ли уху далее у нас настоящая хиперская машина volkswagen camper ух да эта машина по-своему крутая она ну очень прикольная сразу же отдает америкой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 Машина обрела новый сине-белый окрас с двумя прямыми линиями, прямо как у гоночных тачек. Получила достойный и в то же время простой салон, новый и удобный руль, более комфортную и мощную систему под капотом, что будет двигать машинкой. Да и, собственно, все. Этого уже достаточно, чтобы произвести на нас впечатление. Согласны со мной? Транспорт мне реально понравился. Хоть он и представляет собой какую-то непонятную модель 1977 года. Выглядит солидно и стильно. А это стальной электровелик. Собираетесь вы так всей семьей на прогулку. Папа едет на большом электросамокате, мама на варианте поменьше, а ребенок, допустим, хочет чего-то особенного. И следующий велик будет прекрасным решением проблемы. Он сделан по-настоящему качественно. Так что он называется на совесть. Настраивается как вам угодно, из-за чего будет подходить и в 8 лет, и в условное 10-12. Имеет надежные тормоза и вменяемую скорость. Да и управляется куда проще многих других замудренных моделей. В общем, мне он понравился. Очень понравился. Будь я поменьше или сумею я вернуть время вспять, обязательно бы на нем погонял. А это уже модель для ребяток постарше. Мотоцикл совсем не детский. Вернее, не дошкольный и не первокласснический. Потому что относительно резвый и опасный. Выглядит он очень круто, как и старых игр про мотики и гонки. Еще этот номер спереди. М -м -м. Все так гармонично и круто смотрится, что даже слов нет, вот правда. Скорость на нем устанавливается справа от руля, как на некоторых спортивных велосипедах. Тормоза – все как обычно, переднее и заднее. Единственный вопрос, который меня до сих пор волнует – это удобство самого транспорта. Он вроде как крутой, да, все дела, но как будто эта сидушка чересчур маленькая и неудобная. Или мне так кажется? А это очень необычный и прикольный бульдозер. Эта самоходная землеройная машина представляет собой гусеничный трактор оранжевого цвета, который ей обычно не свойственен. Я как-то раньше даже не задумывался о подобном окрасе этих машин, но оказывается, что они реально могут быть очень красивыми и приятными. Сидушка у бульдозера небольшая, но мягкая, сам по себе он очень медленный, зато работает исправно и вполне себе можно перевозить тяжести. Насколько я понял, ребята повторили модель Т340, только выполненную немного в своем стиле. А это еще одна скания, вернее, ее уменьшенная версия. На сей раз машинка не ставила перед собой задачи покорять всех своей грузоподъемностью или каким-то огромным прицепом. Наоборот, скания получилась малюсенькой и в то же время супер яркой и красивой. А еще, как вы уже догадались, она является прямой копией рядом стоящей скании. Люди вон даже окрас сделали точь-в-точь точь таким же. Повторили и телефонный номер, и все слова, и так далее. Единственное, что спереди, как мне кажется, они чуть-чуть по-другому сделали. А в остальном, как два брата-близнеца – Тут еще один пример подрастающего поколения трюкачей. На сей раз мальчишки еще меньше лет, чем предыдущему, и он управляет не квадриком, а мотоциклом на двух колесах. Кто-то в его возрасте еще и на трехколесном не особо-то катается, а кто-то, как он, вон вовсю трюки крутит-вертит на дороге. Да, конечно же, тут тоже ему помогает подставка сзади, ну а как без нее-то? В любом случае, мальчишка большой молодец, и у него огромное успешное будущее, продолжаем работать в таком же духе. А этот грузовик уже совсем не детский. Думаю, со мной согласится каждый человек на планете Земля. Он, конечно, имеет относительно малые габариты, но по-прежнему является таким же, как легковые машины. У него огромные красивые колеса, топовый черный цвет с офигенным рокерским окрасом, какие-то вон рюкзаки или что-то такое сзади, рисунок скунса сбоку, и не буду говорить, как переводящаяся надпись под ним. В общем, очень крутой, пацанский такой, мужской грузовик. А эти две трубы по бокам меня вообще чуть не перенесли в какие-то фильмы или игры, где подобные транспорты встречались. В общем, работа очень крутая. Не знаю, как вообще ее удалось реализовать, но как факт это получилось, и это очень здорово. На очереди очень крутой Форд. Здесь именно тот случай, когда машина берет не своим внешним видом, потому что тут он стандартный и без сюрпризов, а делом. Тачка очень здорово управляется, куда круче большинства подобных ей игрушек, быстро ездит и имеет суперудобную посадку. Проще говоря, в умелых руках она способна на многое. Ну а теперь я предлагаю перестать говорить и просто в тишине посмотреть, что она может. Скажу честно, я буквально с первого взгляда влюбился вот в эту машину. Она мне безумно понравилась своим внешним видом, вот этими вот фарами и, конечно же, этим лакшери-салоном. Тачка, очевидно, не из нашего века, но я вроде раньше никогда такую не встречал. Если кто-то из вас шарит, что это за марка, напишите, пожалуйста, в комментарии. Будет очень интересно почитать. Сделали ее в сером цвете. Обычно я против такого, но здесь она смотрится гармонично и приятно. Не делает машину тусклой и незаметной. У проекта супер крутой внешний и внутренний вид, сразу чувствуется, что создатели на совесть постарались. Ставь лайк, если хотел бы себе такую же, хотя бы игрушечную, чтобы на полочке стояла. Но как мы с вами прекрасно понимаем, отнюдь не все люди любят наземные виды транспорта так же сильно, как водные. И дети никогда не были и не будут исключением. У них же своя голова на плечах, верно? Ну так вот, представляю вашему вниманию клевую лодку. Выглядит она, конечно, как-то в некоторых смыслах чересчур круто. Как будто это не ребенок в ней плывет, который не всегда даже понимает, что происходит, а настоящий бизнесмен. Зато, если ребенок вырастет и станет богачом, ему будет что показать своим близким. Скажет вон, что еще в детстве катался на собственных яхтах и был особенным в семье. Прикольно же, нет. А тут машинка получилась вот прям такой, какие стоят в торговых центрах и ждут детишек в гости. Правда, она чуть быстрее тех, разгоняется до 40 миль в час, но в остальном тупо один в один. Корпус бордовый, красивый, колеса то ли пластиковые, то ли мне кажется. Сидеть в ней удобно даже взрослому человеку. Есть поддержка для спины и вообще посадка в меру глубокая. Даже об интерьере позаботились, оснастив его какой-то типа мультимедии или чем-то имитирующим ее. В общем, проект определенно стоит внимания и заслуживает лайка. Оффроуд всегда было чем-то таким, что привлекает внимание даже далеких от этой темы людей. А что уж тут говорить о детях? Их вообще все подряд увлекает, а оффроуд так и подавно. Только если в большинстве случаев малыши поувлекаются и забивают, то тут двое друзей до сих пор любят гонять по грязи и слякоти на своем внедорожнике. Машинка очень мощная, спокойно удерживает двух ребят и не скупится на обороты. Скорости у нее реально не детские. То, с какой уверенностью ребята преодолевают каждую ямку, не боясь провалиться в нее, говорит о часах, наезженных в этой местности. Красавчики, что еще добавить. Следующая машина прям ну мини-мини. Меньше я сегодня, да и наверное в принципе еще не видел. Такое ощущение складывается, что даже вот этому маленькому гонщику она маловато, и ему не очень удобно ей управлять. Ну серьезно. Внешний вид данного варианта мне не очень зашел, однако я знаю много людей, которым наоборот такое нравится. По мне она какая-то очень тонкая, хлипкая, хотя вполне вероятно, что это обманчивое мнение, и на деле она наоборот качественная и приятная. Вот вам еще один вариант крутейшего дрифта, если вдруг предыдущие по каким-то причинам не понравились. На сей раз перед вами какой-то гибрид велосипеда, самоката и дрифт-машины. Суть его на самом деле гораздо проще, чем кажется. Вы встаете на платформе, как это делает мальчик, наклоняете корпус и переносите тяжести стороны в сторону, тем самым заставляя его ехать. Ну а если скорость уже набрана и вы повторите отточенный маневр, у вас выйдет самый что не наезд залипательный и красивый дрифт. И нет, эта штука не переворачивается, к тому же она на трех полноценных колесах. Вот скажите, чем у вас ассоциируется машина марки «Феррари»? Со скоростью, Да. С низкой подвеской, нереальной устойчивостью на дороге, быстрым переключением передачи и, конечно же, с красным цветом. Так, как бы вам сказать, сейчас у нас будет детская Феррари, да. Но от классической у нее остался только красный цвет и уверенность на дороге. Ни по каким ровным трассам она не гоняет. Наоборот, эта тачка предпочитает куда более суровые условия. Хотя детской по-хорошему ее называть нельзя. Знаете почему? Под капотом этой крохи скрывается 250-кубовый движок. Вот же жесть! А на что эта машинка способна, думаю, вы уже и сами увидели». А здесь на картине очень клево смотрятся вот эти вот три грузовика, и один маленький, притаившийся среди них. Он сделан прям точно так же, как и остальные. Имеет идентичные формы, такую же расцветку, и, как вы, наверное, догадались, он также здорово функционирует. Чтобы залезть в этот транспорт, нужно просто нажать на специальную кнопочку на пультике. Он откроет переднюю часть, и человек спокойно сядет вовнутрь. Место под перевозку здесь в прямом смысле слова «вагон». Мощности двигателя более чем достаточны для такого потенциала в виде пространства. Вот помните, я недавно удивлялся тому, что грузовик вроде грузовик, но садятся в него как в легковушку. Взрослый мужик там садился. Так вот, оказывается, та посадка была не пределом. Существуют и такие вот варианты, когда грузовик буквально создан для детей. Он такой же низкий, как и другие игрушки, но в то же время такой же габаритный, как предыдущие модели из выпуска. Сделали машину в красивой, ярко-красной расцветке. Добавили огромный прицеп. И вот тут у меня сразу встал вопрос. А создатели транспорта реально думали, что ребенок, который будет им управлять, справится и с прицепом? Он что, может, тогда сразу и на проваз даст пойдет? Ну, потому что не каждый взрослый водитель осилит такое управление. А ребенок... Короче, спорный вопрос. Но грузовик действительно красивый. Что внутри, что снаружи. Все так аккуратненько, четко сделано. Прям смотрю, и глаз не нарадуется. Скутеры являются чем-то особенным. Чем-то таким, что несет особый шарм и настроение, что ли. По крайней мере, у меня такие ощущения на их счет. И эта модель не стала исключением. Судя по окрасу, она больше все-таки подходит для девочек. Ну и да, что-то мы о них совсем позабыли в этом ролике. Пора исправить недоразумение. Скутер вместительный, просторный, с плавными линиями корпуса. Очень красивый и приятный на ощупь. Имеет яркую фару спереди, низкий шум во время работы и долгую батарейку. Все же да, мы против бензина, мы за экологию. Мне он еще больше предыдущих моделей понравился, скажу честно. Суперский скутерок. О, кто-то вон парится над сканиями, над фольксвагенами, делает всю работу с хирургической точностью, вымеряет углы, каждый болтик с винтиком и, безусловно, получает крутую работу. Но даже ей такие ребята часто остаются недовольны. Такова участь перфекционистов. А другие люди, которые куда проще на все это смотрят, построили себе вон кое-как грузовик. Главное для них что? Что он круто ездит, это раз. Что в нем удобно сидеть, это два. Ну и то, что грузовик является грузовиком. Что на нем реально сзади можно что-то перевозить. И катаются же себе, получают удовольствие, веселятся. Вот это я понимаю. Ну а это народ уже что-то на грани пранка и чего-то совершенно нового. Парни сделали бус. Вроде пока все нормально, да? Ничего не предвещает беды. До тех пор, пока вы не узнаете, как на нем ездить. А для этого, оказывается, надо сесть прямо наверх, ноги высунуть наружу и управлять рулем, как будто от велика. Насколько я понял, газ и тормоз здесь находятся прямо на самом руле. Ездит бус, как и ожидалось, не очень быстро. Хотя разгонись он хотя бы до 20 км в час и упади с него человек после неудачной кочки, травмы могли бы быть серьезными. Поэтому оно и к лучшему, что все так. А если все же без занудства, автобус прикольненький. Выглядит необычно, управляется еще более нестандартно. Можно придумать с ним миллион и одну забавную сцену. А это миниатюрный красный трактор на педалях, который, пускай не может похвастаться какой-то запредельной скоростью, не может удивить необычайным дрифтом или тем же салоном, но просто является транспортом для души и приносит много счастья с радостью ребенку. Разве это не главное? По-моему, самое что не наесть. К тому же транспорт, как я уже сказал ранее, на педалях, а значит ребенок будет не только весело на нем кататься, но и заниматься спортом, подкачивая ноги и оставаясь в форме. The Bugatti Type 52. Машина, которую вы сейчас видите на своих экранах, представляет собой копию Bugatti Type 35, выполненную как электрический гоночный автомобиль для детей. Было создано около 500 таких экземпляров, среди которых 150 имели короткий нос и 350 длинный. Производили машинки с 1927 по 1936 года. Прикиньте, как круто было в то время иметь такую тачку! Это же просто отвал башки! Первый экземпляр построили для сына одного из главных в концерне Бугати. Мальчишке на тот момент было 4 года. Вот это я понимаю, подарочек так подарочек. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончиться. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Валера Головко. Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!